Здравствуйте, мои дорогие. Так, сегодня у нас интересная тема. Огонь и страсть, да, любовь. Хорошо. Пока я еще нажимаю кнопки э, вконтакте и на ютубе, я представлюсь. Меня зовут Елена Алексеева. тут какая-то засада так здравствуйте все кто заходит минуточку что-то у меня заглючило с зомом. Сегодня тема у нас очень интересная. Да? И мир меня проверяет на стойкость и на всякие, всякие моменты, которые глючат. Но ничего, сейчас мы их все решим. И я уже буду все рассказывать по делу. Такое иногда бывает с техникой. Уж извиняюсь. Нет. Не хочет. Техника. Так, хорошо. Record. Угу. Ладно, хорошо. Будем тогда на ну, камеру, а потом уже все остальные посмотрят записи. Хорошо. Так, вернемся к нашей теме. Очень интересная тема. И все, я с вами. Так, благодарю. Благодарю за сердечки. Очень приятно. Все, как поддерживать огонь любви и страсти в муже, мужчине, да, в любом возрасте. Самое главное, самое большое правило это, конечно же, быть самой собой. Да? то есть не в том смысле самой собой, что наполненная обидами, страхами, переживаниями, э, кучей каких-то самоедства, да, и всеми остальными негативными. Нет, это как раз вот то, что не наше. Да? То есть сама по себе э, личность человека, она белая, пушистая, классная, хорошая. И вот когда мы убираем вот это все на столе, да, остается вот это сама собой. Да? Вот это сама собой как раз и очень важно, чтобы мы были самой собой. Я прихожу к такому выводу, что нужно на 80% быть белой пушистой и на 20% быть э, бякой-забиякой, да, или как э, старуха и шипокляк, да? такой вредный какой-нибудь штуки какие-нибудь делать такие. Вот на 20% это мужчинам необходимо. Почему? Потому что когда женщина белая, пушистая, и шьет, и вяжет, и слова не скажет, ровно, все хорошо, ему становится скучно, ему нужен какую-то эмоцию, какой-то всплеск, какие-то качели, что вот то в плюс, то в минус, то в плюс, то в минус, да? тогда мужчине комфортно, тогда он э, будет надолго с такой женщиной, то есть у него очень много непредсказуемости, он не знает, что придет домой, что его сегодня ждет. Либо это будет плюс, либо это будет минус, да, либо это какой-то маленький скандал, либо это вкусный салат, да, простым таким женским языком. Мужчине необходимо это. И сегодня у нас очень много инструментов для того, чтобы поддерживать любовь, страсть, вот эти эмоции. Вот можно делать вообще на расстоянии просто эмоциональные всплески достаточно часто. ага, вижу, сообщение хотите, но я потом уже после эфира посмотрю, кто мне там хочет сообщение я все приму, конечно, прочитаю обязательно. Так, хорошо, и э, что же мы делаем, да, Для, на сегодняшний день это уже не 90-е годы, у нас очень много инструментов, у нас есть телефоны, есть столько приложений, столько мессенджеров, где мы можем совершенно бесплатно посылать всякие сообщения, и эти сообщения можно использовать, да, то есть, Конечно, для того, чтобы мужчину поддерживать вот в таких вот всплесках, нужно создавать интригу, интриговать, да, то есть какой-то вопрос незаконченный, и потом вы не берете трубку, да, когда он перезванивает и говорит, что ты хотела, я не понял, что ты хотела сказать. Да, вы не берете трубку и какое-то время даете ему повариться вот в этих эмоциях он теперь он хотел узнать что вы хотели сказать теперь он еще больше заинтригован теперь он еще больше там его тараканы подсказывают какие-то негативные варианты а вы ему в конце говорите что-то позитивное да? например например вы ему отправляете сообщение дорогой я подумала и сообщение улетает да? И потом он перезванивает, говорит, что, что, что ты подумала? Ну и, конечно, в голове у него там курган, особенно если была какая-то ссора накануне, еще что-то. А мужчинам вообще страшно, когда женщина думает, что это большая вероятность, жди беды. Да? Они будут ожидать в большинстве своем какой-то негатив, что если женщина так пишет, то все, жди ката ката катастрофу какую-то приветствую девушки приветствую кто заходит рада всех видеть и что же тогда делать вы даете повариться вот в этих эмоциях с его тараканами в голове да а потом через час вы видите что у вас там уже куча пропущенных звонков да? просто можно выключить телефон на это время чтобы вы не нервничали да какие-то сообщения да? Вы говорите: ой извини дорогой я, у меня вырвалось это сообщение, я думала, что я его не отправляла, да, или там у меня был выключен звук на телефоне, или я ушла в душ, и потом я вешала белье и готовила борщ, а потом вот вспомнила про телефон. И можно таких много отмазок сделать, или я забыла телефон в машине, и мы с подружкой пошли там на шоппинг, потом мы выпили кофе, а потом я пришла в машину, а тут оказывается столько пропущенных звонков, извини, дорогой, я вот не видела. И там я не видела, что у меня это сообщение ушло. Или, или еще что-то, какие-то женские отмазки. Да? Мужчине ничего не остается делать. И он говорит: ну, все-таки давай, говори, что же ты хотела сказать. И вы говорите что-то позитивное. Я подумала, что мы давно не делали романтический вечер. И сегодня я приготовлю ужин, и мы с тобой посидим вообще, вот там скоро звездопад. А в августе, да, мы посидим у окна, может быть, увидим падающую звезду, или, может быть, после ужина пойдем куда-то прогуляемся, да, где можно увидеть эти звезды, или там поедем в такое место, где нету столько иллюминации города, где можно увидеть падающие звезды, или еще что-то такое, что может обрадовать мужчину, скажем, что фу, пронесло, сегодня такое, Я что только не подумала, она оказывается белая пушистое, пушистая, да. То есть вот такие вот всплески очень важно давать. Ну, не надо это делать каждый день, ну, примерно там раз в три недели или раз в месяц, такой всплеск можно делать. И э, каждый раз придумать что-то разное, не, не писать каждый раз, дорогой, я подумала, и отправлять это сообщение. Да? Ну, иногда его. То есть какие-то менять, немножко покреативничать, придумать что-то свое. Э, что еще можно? Да? Например. Я, например, когда проходила тренинг и нам рассказывали вот эти супер трюки. У меня не было мужчины на этот момент. И я написала бывшему работодателю, который там строил мне глазки. Да? Я ему написала: Слушай, проезжала мимо твоей фабрики и вспомнила, как ты меня угощал кофе в полдник с вкусной-вкусной печенькой или пироженкой. И мне было так приятно вспомнить о тебе. И отправила ему это сообщение. И тоже после этого сообщения не брала трубку. Он тут же звонил, телефон был просто красный. Он перезванивал, перезванивал, я снова сбрасывала. Потом уже через час написала ему: Я не могу, я там еду в автобусе, и тут очень много народу, я не могу, не, не все равно тебя не будет слышно. Много или там еду за рулем или еще что-то, да? Там что-то такое. Не помню уже сейчас, что, что я ему написала. И он э, старался меня пригласить на свидание после этого. И я ему даже пообещала, что когда я там буду близко, э, я ему обязательно отпишусь, и если он хочет, мы где-нибудь попьем кофе. И была такая встреча с кофе, ему было очень приятно со мной, но и кучу эмоций, которые он пережил после моего сообщения, вряд ли ему кто-то еще дает, да, то есть вряд ли кто-то, у кого-то есть еще такие секреты, кто или кто-то знает и использует. Это было очень круто вспоминать. То есть дальше остаешься в его памяти какой-то незабываемой женщиной. Среди там, тысячи красивых женщин ты становишься вне конкуренции, выигрываешь. Да? То есть здесь это очень важно. Да? Если вы мужчине своему помогаете прожить такие эмоции, вы становитесь очень ценной для него. Мужчины вообще э, идут к женщине на эмоции. То есть какие эмоции идут, женщина проживает сама, она их транслирует. Просто вот идет трансляция вот такая, да, как вот показывают такие волны пошли, да. Если у женщины грустное настроение, да, там царевна смеяна, формат, да, она там на того обиделась, на этого обиделась, она транслирует эту обиду. Вот все вокруг нее пропитывается вот этим обидным состоянием. Если она умеет себя прокачивать и умеет после любой кризисной ситуации вывести себя в состояние радости, да, то она транслирует эту радость. Если она транслирует э, любовь, понимание, да, э, принятие, то это тоже состояние, которое она транслирует. И мужчина идет на эти состояния. И мужчинам нужно не только состояние спокойствия, да, конечно, с возрастом больше хочется спокойствия, но если на 80% у вас спокойствия идет эмоция, которая дает вот такие всплески, но потом заканчивается хорошо, как сказка, да. Сказка с добрым э, результатом, да, можно так сказать, то мужчина очень комфортно, очень хорошо, им это очень нравится. То есть это очень ресурсное такое состояние, когда мужчина там перепугался уже сто раз, да, что же она ему скажет, все же она подумала, да, как... мой муж говорит, э, ты подумала, нет, говорит, лучше не думай, дорогая, у тебя сейчас будет голова болеть, он мне так говорит. Я говорю, ну почему же? У меня не всегда болит голова. Он говорит, даже у меня болит голова после того, как ты подумаешь. Что-то такое, да? И есть над чем посмеяться иногда, да? То есть это здорово получается. То есть какие-то такие моменты важны. То есть женщина – это большой актер. Это, мне понравилась эта фраза в фильме «Гейша», да? И это реально так. То есть женщина, она хранительница очага, она может э, в разные свои аватары перевоплощаться. Да? Она для своих детей, она мать, для своего мужа она жена, для там, родителей она дочь и так далее. Она постоянно перевоплощается, с мужем еще есть аватары, э, жена, хозяйка, там, королева, э, любовница, еще какие-то аватары. То есть это э, архетипы, еще их называют да, в психологии. Архетипы, в которые мы перевоплощаемся. И женщине это удается очень легко. Актерам, которые мужчины, им приходится включать в себе женскую энергию, чтобы уметь перевоплощаться из одного образа в другой. В другой. То есть возможно, что этот актер раскачивает в себе женскую энергию в такой степени, чтобы стать вот таким талантливым, супер вау, да? которого получается очень круто перевоплощаться. Но в основном этот талант хорошо развит у женщин. И это тоже нужно использовать то есть это женская суперсила если вы не используете это все равно что говорите так мне эта суперсила не нужна да? я пойду без суперсилы так, вручную копать зачем мне какой-то трактор я буду копать вручную да? то есть но ну, это как бы вот близко к этому и навыки нам не давали да? то есть наши родители уже не помнили про эти моменты передать их по наследству не могли я, например, сейчас осознаю, что моя мама э, умела очень хорошо манипулировать, да, в том числе и детьми, и в том числе и э, мужем своим. Но мне, как дочке, она ни разу не попыталась передать, не сказать, что «Дочка, давай я тебя научу такому женскому трюку». Да? То есть я спустя время, когда уже прошла кучу тренингов, понимаю, вот этот трюк был у мамы из манипулирования, да, вот этот трюк из чего-то еще. Ну, я просто пошла дальше, может быть, это было и лучше, что мама мне не рассказала. Я пошла просто дальше, и манипулирование мне было неинтересно. То есть, это какое-то вот, ну, неприятное ощущение, когда мной манипулируют, да, и также для каждого другого человека. Но есть еще такое понятие влияние. Оно близко, оно очень граничит, наверное, с манипулированием, но с манипулированием некомфортно тому, кем манипулируют, да, а влияние. Оно немножко по-другому играет, и здесь даже приятно, что тебе говорят такие слова, и ты соглашаешься, и, и идешь и делаешь то, что э, понимаешь, что нужно, нужно сделать после этого влияния. То есть это такой достаточно высокий уровень. И работа с этим очень интересная. Да? То есть э, сначала кажется, что о, столько всего опять надо учить, лучше поздно, чем никогда. И трюки получаются очень простые. Просто дальше уже речь понимаешь, что нужно строить таким образом, чтобы показать мужчине его выгоду. Да? И таким образом женщины добиваются всего, что хотят. Причем добиваются, наверное, здесь неправильное слово. Они мотивируют мужчину, вдохновляют и влияют на то, чтобы он сделал какие-то поступки, подвиги, подарки, цветы. здесь тоже не обходится без влияния женщины. То есть если женщина умеет правильно повлиять, и показать выгоду мужчине, что будет после того, как он купит цветы, да, что будет после того, как он купит подарок, или там сделает какую-то поездку, еще что-то. Женщина становится счастливой. А Что такое женщина счастливая? Это батарейка всей семьи. Да? Или в отношениях это двоих. Да? То есть батарейка наполнена. Когда у нас в телефоне наполнена батарейка, то все в порядке, у нас будет связь, да? Если батарейка кончилась, связи не будет. да. Точно так же с женщиной. Когда у нее хорошее настроение, она поет, танцует на кухне, готовит вкусное блюдо, красиво его украсит, вложит туда любовь самый главный ингредиент, да, в еду. Когда у женщины плохое настроение, что происходит? Очень очень может быть, что она плюнет своему мужчине в тарелку, да? Ну, это не сто процентов, но такие случаи есть, да? То есть. Поэтому женщину лучше держать в состоянии миролюбивом, э, в состоянии счастья, в состоянии спокойствия. Да? Э, женщину лучше держать в таком состоянии. И в первую очередь это должна осознавать сама женщина. То есть, А тогда она может научить своего мужчину, э, показать ему выгоды того, что женщину лучше не делать фурию. Да? Потому что фурия... Э, ну Женщине невозможно, невозможно выиграть над женщиной, да, если она себя осознает. Если осознанная женщина, невозможно мужчине выиграть. Невозможно, просто невозможно. Она не будет использовать физическую силу. Она будет использовать какие-то свои, свою силу, свои какие-то хитрости, какие-то... Такие штуки, которые мужчине в голову не придут, потому что только у женщины есть интуиция. Это очень мощная суперсила. Да? То есть, если женщина направила свою мысль на месть, это, это ужасное оружие. Это ужасное оружие. Муж... Ни один мужчина с ней не сможет. То есть, какие бы он ни построил планы, и при помощи своей физической силы он проиграет, потому что не учтет ходы королевы. Да? Королева ходит в шахматах куда хочет, когда хочет, да, в любом направлении и на любую дистанцию И вот в жизни это точно так же то есть женщина это такая личность да, или такая сущность которая победит любого мужчину если она поставит перед собой такую цель да? не физически не физически при помощи хитрости при помощи э, всяких трюков при, при помощи гибкости своей да то есть где-то она мужчине говорит там да дорогой как скажешь сама делает как ей нужно да? то есть здесь вот эти моменты нужно понимать Женщина, которая осознаны которые понимают что я сильная женщина не потому что я там физически накачалась да, там мускулы бицепсы да там или там много тяжелых сумок таскаю или там за рулем ездила всю жизнь да, или еще и да, как питер меня поправляют всегда девушки езжу за рулем еще там что-то вот эти вот все моменты – не сильная женщина. То есть это женщина с включенными мужскими энергиями. Все, Она в любом случае проиграет. То есть если мы будем физической силой мериться с мужчиной, мы обязательно проиграем. Но если мы включаем свою психическую силу, свои таланты, свои способности женские, психические – при помощи гибкости, при помощи дипломатии, при помощи речи, умения показать выгоду мужчины, когда нам нужно его привести туда, куда нам нужно, мужчины проигрывают. И это очень важно использовать. И не использовать, это, наверное, нельзя не использовать. Да? То есть, если мы собираемся встроить отношения, то забудьте про голливудские фильмы, которые нас приучили думать, что после того, как мы вышли замуж, дальше там белая полоса. Тейент, да, как они пишут, там, хороший конец, да, она вышла замуж. Нет, вот как раз, когда девушка выходит замуж, вот там и начинаются испытания, жизненные ситуации, в которых нужно найти решение. И дальше не белая полоса, она разноцветная полоса, и там бывает, что там 45 оттенков серого, и также про любой цвет можно точно так же сказать, да? Поэтому каждое испытание для нас может быть новым, которым еще не было в нашей жизни. Им нужно искать решение. И это решение ищется при помощи женской интуиции, при помощи женской силы, психической силы, при помощи гибкости, дипломатии, умения разговаривать с мужчиной, умения привести его туда, когда нам нужно. Да? То есть женщина-шея, куда она повернется, то глаза и видят. Да? То есть голова мужчина, а глаза его видят только то, что женщина посчитает нужным ему показать. Да? Ну, как привести пример? Да? Допустим, фильм, который я часто рассказываю, Джод Хаякбар, там королева умудрялась поменять законы, но она не говорила, дорогой, сегодня мы будем менять законы. Нет, она делала такие поступки, после которых у императора приходили озарения, инсайты в голову, что этот закон надо поменять. И он его менял. То есть она была вот настоящей его шеей. Она могла ему на, на один день рождения подарить там простую одежду рабочего. Он говорит, зачем мне простая одежда рабочего? Она говорит, переодевайся, сейчас узнаешь, подарок еще впереди. И она его вела по деревням и показывала, в каких деревнях нет колодца, в каких деревнях там чего-то не хватает для простой жизни людей. Да? Не золота, бриллиантов, а элементарного, когда не хватает. Когда он это видел, он тут же, вернувшись во дворец, посылал туда людей вырыть колодец сегодня. И вырывали колодец сегодня. И уже к вечеру все эти благодарные люди собрались у дворца поздравлять своего императора с днем рождения и благословляли его на долгую жизнь и на то, чтобы он как можно больше хорошего в их жизни сделал. А шеей в это время была женщина. Она показывала выгоду мужчине. В этих благословениях да, его мама подтверждала, что нет лучше подарка, чем благословения подданных. А все, все это запустила эту цепь событий, была его жена Джотха. Да. Какие-то были налоги, там, для мусульман не было налогов, а для инди, ин, кто верит в, в Кришну, были налоги. И его жена Джотха верила в Кришну, она просто выстроилась в очередь платить налог. И когда император объяснял, что не нужно тебе платить налог, ты жена императора, тебе не нужно платить налог. Она говорила, нет, мне нужно платить налог, потому что все подданные, которые верят в Кришну, платят налог. И я хочу заплатить налог. И он ее так и не смог увести из этой очереди. И после этого ему просто пришлось сказать, так, закон отменяется, налог на тех, кто верит в Кришну, отменяется. И много таких моментов происходит, когда женщина знает свою женскую силу. Да? Поэтому э, огонь любви поддерживается тоже при помощи вот таких приятных неожиданностей. Именно приятных неожиданностей. Когда я брала интервью у мужчин, я очень люблю брать интервью у самых разных мужчин разных стран. И вот однажды э, я разговаривала с аргентинцем, он э, таксист. Мы с мужем ехали, у нас сломалась машина, ее везла э, эвакуатор вез в наш город дорога была в два часа и мы разговаривали он такой достаточно разговорчивый был аргентинец и вот он сказал что он там 30 лет с одной женой прожил там дети все счастливы и я задавала вопрос что было вот самым основным что вас сплотило, что вас вот связала что делал женщина чтобы мужчина был вот всегда счастлив рядом с ней он говорил непредсказуемость именно в хорошем смысле непредсказуемость то есть какие-то приятные мелочи вспомнить о каком-то юбилее приготовить ужин на этот день или какие-то э, пойти вместе в театр какой-то тоже хороший день какие-то кино какие-то моменты которые объединяют да? Какие-то добрые пожелания, какие-то вот, вот, все вот в этом добром ключе. То, ту фишку, которая я в самом начале рассказала, да, кто был в начале, услышал фишку, да, как при помощи простого телефона сделать практически эмоциональный душ, да, или эмоциональный секс на расстоянии мужчине, когда он просто будет в шоке от того, что, что в его голове творится вместе с его тараканами, да. Обязательно посмотрите начало, кто не посмотрел, будет очень полезно и ценно. Это тоже инструменты из платного формата. Так, что же еще, да, как поддерживать огонь любви и страсти? То есть это постоянная работа женщины, это подкладывать дрова в огонь, да, поддерживать э, огонь в очаге семьи. Это обязательно ответственность женщины, не мужчины. Мужчина должен приносить мамонтов. А все остальное делает женщина. Она разделывает этого мамонта, жарит этого мамонта, дрова в огонь подкладывает. Да? Мир создает в семье, сглаживает углы, когда кто-то в семье ругается. Это ответственность женщины. То есть женщина, которая в древние времена умела подружиться со всем его родом, со всеми родственниками, даже со странными характерами, да? она считалась святой. Это непросто. Тут, конечно, нужны определенные навыки определенные э, умения, да, умение владеть языком, да, умение э, правильно поговорить, не использовать сарказм и критику да, по отношению к другим людям. Это не просто в наши времена, да. мы, наверное, все приучены кого-то критиковать, кого-то э, осуждать, да, это ну, большинство, наверное, таких людей. Мне, например, пришлось очень много работать над собой, потому что в моей семье это... Да, через днк наверное, передавалась и я очень много работала над собой чтобы моя критика была либо конструктивной когда меня спросили либо не было вообще да, критики и лучше промолчать чем критиковать другого человека когда мы критикуем другого мы берем на себя его карму негативную а зачем нам обычно свои хватает чтобы отрабатывать поэтому с мужчинами точно так же мы их не критикуем мы только понимаем, как с ними общаться, какая их природа, да, как правильно построить фразу, чтобы донести до мужчины тот смысл, который мы хотим донести. Потому что очень часто одну и ту же фразу женщины и мужчины по-разному воспринимают. Поэтому этот навык, он очень важный, чтобы его получить. И, конечно же, нужно быть самой всегда в состоянии вот этого «плюс». Да? Плюс 540, то, что я говорю, состояние радости, состояние э, сам, самодовольства, да, самодостаточности, э, самооценка, чтобы собственная была высокая, да, осознание своей ценности очень важно. Да? Вот очень много сейчас говорят в интернете о ценности, но о, большинство людей так и остаются в непонимании, что же такое ценность. Да? Ну, классная, я там красивые у меня глазки, там, я не знаю, там каблуки и платья. Но ценность не в этом, да, то есть среди тысячи э, красивых женщин, чтобы быть вне конкуренции, нужно осознавать свою внутреннюю составляющую. А внутренняя составляющая должно быть э, то пространство бесконечное внутри, э, которое наполнено счастьем, любовью, радостью, принятием себя, принятием близких, э, принятием э, всех окружающих, да? умением быть э, наблюдателем в разных ситуациях, без критики сарказма. И вот это вот все, когда вас наполняет, у вас реально внутри горит огонь. И такой светлый огонь, да, то есть энергетика такая классная. На эту энергетику притягиваются мужчины, как на мед, Очень круто. Вообще не приходится даже на сайты знакомства ходить, чтобы найти себе мужчину. Оказывается, что вокруг столько мужчин классных, когда вы эту энергетику прокачали. Поэтому поддерживать любовь и страсть, это нужно внутри себя. Если женщина включила в себе любовь к себе прям на 100%, да если она включила страсть, и она сама к себе страстно относится, да вот прям смотрит на себя в зеркало и думает, ну такая же я ведь классная, да? чтобы не было никакой критики. У мужчин просто не остается выбора, вообще не остается выбора. Мужчина – это зеркало, зеркало, которое отражает наш внутренний мир. Если у нас внутри все проработано, все белое, пушистое, классное, счастливое, вот это вот э, состояние удовлетворения себя, да, самодостаточности, он будет ни на какую другую женщину, мужчина даже не посмотрит, Он будет только внимателен к вам. Это очень важно понимать. Это очень важно. То есть, если вы где-то себя обманываете, думаете, я себя люблю, но... Где-то себе не разрешила то, не разрешила это, не разрешила это, отказала себе в этом, да, там, поставила себя на заднее место в семье, там, нужнее сыну, нужнее дочке, нужнее, там, мужу, все. Вы уже вот эту планку снижаете, то есть э, женщина – это реально батарейка семьи, то есть, когда женщина довольна и радостна, всем хорошо. Даже вот с маленькими детьми можно в такой пример понаблюдать за молодыми мамами, да. Если ребенок балуется, если ребенок там не подчиняется маме, да, там э, постоянно ей приходится какие-то подзатыльники раздавать, да, ругать на него, иди сюда, куда ты пошел, там тра та та да. Все, это сто процентов мама не выспалась, она давно себе не покупала то красное платье, которое ей понравилось, те туфли, она давно себе не разрешала что-то вкусненького, сладенького, и если разрешает, то у нее сразу идет лишний вес, да. И ей иногда просто нужно выспаться, успокоиться и побыть в каких-то хороших вибрациях, позитивных вибрациях. И тогда дети становятся послушными, потому что мама им дает тоже энергетику. И когда сама мама пуста, детям не достается по умолчанию энергии, и они ее пытаются взять любым способом да, хотя бы через негативные эмоции, хотя бы негативных эмоций от мамы получить. Потому что позитивных им не хватает. Вот это важно понимать. Ну, Женщины, у которых дети уже выросли, точно так же. Начинаются конфликты с детьми. Да? То есть дети, какие-то недопонимания с детьми. Они спорят с мамой, критикуют, еще что-то. да. Это почему не хватает маминой энергии. И ее нужно взять любым способом. Любым способом. То есть здесь какой выход? Наполнить свой э, сосуд. Да? Вот представьте. Свой сосуд, ну, я не знаю, такой вот формы там, из какого он материала, какого размера, какого цвета. Представьте, какой он у вас, какие узоры на нем, на этом сосуде. Загляните внутрь, сколько там жидкости. Вот это ваша наполненность энергии. У некоторых это может быть совсем пустой сосуд, у некоторых полный, у некоторых наполовину наполненный, да, у кого-то наполовину пустой, у всех будет по-разному. Обратите внимание, ну, вы при помощи вот этого образа можете тестировать каждый день, насколько у вас энергии, да, что-то поделали для себя хорошего, раз, заглянули в свой сосуд, что там сейчас, опа, побольше стало, опа, завтра еще поделали какую-то практику, ну-ка я еще загляну в свой сосуд, оп, еще побольше стало, класс, да? то есть вот таким образом вы можете себя тестировать. Это очень важно. То есть, когда вы наполнены энергией, то мужчины из ниоткуда берутся и не исчезают в никуда. Они вот берутся и вот вокруг вас стараются настроить отношения, да? стараются вызвать вас на свидание, ваше внимание и так далее. Да? То есть, любыми способами. Хорошо, мои дорогие, есть ли вопросы по этой теме? Сегодня я рассказала много секретов но я просто запланировала 30 минут уже 37 минут но ну, немножко там опаздывала сегодня да? у меня не получилось выйти в эфир через дом почему-то он видео мне не показывал ну ладно и уже скачаем с инстаграма добавлю в youtube и разошлю всем по рассылочке девушкам хорошо расскажите расскажите какие есть вопросы по теме да? Что непонятно? Вижу, что вы меня смотрят, девушки, да? И для меня очень важна ваша обратная связь. Те, кто смотрит записи, пожалуйста, пишите под вот видео свои комментарии, да? То есть, если у вас есть какие-то вопросы, тоже можно э, мне их задать. Я обязательно отвечу или сниму новые эфиры на, эту, на этот вопрос, да? То есть, самые интересные вопросы, сниму эфир. Хорошо. Так. Так, значит, что я еще хотела сказать. На эту неделю есть еще два места на безоплатную диагностику. Да? То есть вы можете записаться на диагностику, если вы видите, что вам нужно поработать над какими-то сферами вашей жизни. Как научиться этим хитростям? Отлично, отлично. Ну, приходите ко мне на бесплатную диагностику, да, безоплатную диагностику. Есть еще два места на эту неделю, и мы с вами поговорим. Конечно, это у меня платные форматы, у меня есть такой тренинг, как задавать вопросы мужчинам, чтобы получать правильные ответы, у меня есть наставничество, в котором прорабатываем вот эти вот все сферы женские, да, обиды, страхи, много, отношения с родителями очень сильно влияют на отношения, да там по многим сферам, ну, на диагностике я это подробнее, конечно, рассказываю смотрим просто индивидуальный подход, у кого-то нужно с родителями, у кого-то не нужно с родителями, у кого-то там просто самооценка куда-то упала, да? у кого-то там зависимость от мнения других людей, у кого-то, вот сегодня я тоже с девушками писала, да? Вот кому-то не хватает просто навыков вот этой стратегии женской, да? как правильно с мужчинами общаться, вот с этими фишками, да? у кого-то страх замужества, да? от обиды на бывшего мужчину у кого-то остаются, да? это все ресурсы минус, и они тянут с вас энергию. Их можно сделать ресурсами плюс в коуч-сессии. У кого-то привязанность очень сильная к бывшему мужчине, у кого-то вообще женатый мужчина, да, и не могут никак расстаться. Или расстались и очень больно, да, то есть через практики можно убрать всю эту боль. Да, то есть здесь индивидуальный подход. Одна приходит с одними ситуациями, другая с другими. Ну, запросы в основном замуж, да, девушки хотят замуж. И... В любом возрасте можно выйти замуж, если вы понимаете, что нужно прокачать. Да? То есть прокачали, наша э, голова, это те же самые мышцы, да? Тоже. там есть нейронные связи, которые можно э, какие-то убрать, которые вам невыгодны. Это как результаты наших привычек, да? которые привычки нам невыгодны, мы их перестаем использовать. Добавляем те привычки, которые нам выгодно использовать. И даже меняется внешность, когда мы работаем через вот эти нейронные связи. Убираем ненужные привычки, добавляем нужные привычки. И замуж можно выйти реально абсолютно в любом возрасте, просто понимая вот эти фишки. Ну вот в древности это изучали, да? то есть там девушки там, иногда в 14 лет уже выдавались замуж, они, конечно же, знали, что мужчина – это другая природа, с ним нужно уметь общаться, нужно уметь правильно задать вопрос, правильно произнести какую-то фразу, чтобы он понял то, что мы хотим ему донести. Да? Как сказка Шахрозады, да, то есть Шахрозада, вот на тот момент это была подготовленная девушка, которая знала, как с мужчиной общаться. Она знала, что у него есть эго, как повлиять на это эго, чтобы мужчине было комфортно. И она была единственной женой, которой он не убил в брачную ночь. То есть это ну, наверняка во все времена были девушки, которые хотели учиться, которые не хотели учиться. Да? там Сказка «Василиса прекрасная», да, все знают сказку. Вот Василиса была та, которая отучилась, да? она была подготовленная, веста, да? на Руси еще так называли. А две другие снохи были невеста, они не готовились, не учились, не хотели учиться. Ну, такая тоже категория в нашем жизни встречается, когда женщина говорит, я красивая, мне не важно, я выйду замуж. но ну, замуж не выходят, да, то есть есть такие ситуации, такой парадокс, что красивые женщины и не замужем. А наоборот, там как бы красотой не отличается, а муж ее на руках носит, да? то есть... Здесь вот, вот все идет о внутренней красоте, о внутреннем вот этом умении взаимодействовать с мужчиной, о навыках, которые в школе нам должны были давать, на мой взгляд, но нам их не давали. Родители тоже их не знали, ну, неспроста от нас их таили, потому что, когда мы неграмотные, когда мы не знаем таких тонкостей, нам легче управлять да, при помощи лжи, То есть для этого сжигались библиотеки для этого сжигались ведьмы в веках то да, чтобы информация вот эта э, ценная уже не переходила из уст в уста не передавалась э, людям и чтобы мы становились таким вот биороботами который дал работу он сделал работу и пошел домой спать да, за за какую-то маленькую зарплату то есть вот так и э, эти знания отношений они же вот смотрите отношения Отношения не только же с мужчиной, отношения с детьми, отношения с родителями это все составляющие нашего счастья. Отношения с деньгами. Если мы не умеем строить отношения с деньгами, денег в нашей жизни не будет. Да? Мы будем думать: ну почему, почему? Да? Потому что отношения не умеем строить. Да? Отношения с собой, да. Это тоже отношения. То есть, если мы не умеем строить отношения с собой, то как мы можем построить отношения с окружающими? Да? То есть начинаются конфликты, начинаются какие-то э, ну, испытания, они всегда испытания, всю жизнь будут испытания. То есть, если мы думаем, когда это закончится, никогда, я вас уверяю. То есть, все время нас будут испытывать, все время для того, чтобы мы росли. Да? Вот тут э, росли, становились лучше, лучше, лучше, чем вчера. И как только мы научимся видеть во всех наших испытаниях вот этот вот ресурс, да, который э, прошел испытание, получил ресурс, да, то все наши желания начинают сбываться. Просто все. Это э, удивительное такое совпадение. По всем сферам начинает улучшаться. И со здоровьем, и с отношениями, и с мужчинами, и с детьми, и с родителями улучшения начинаются. И с деньгами. Совсем начинает улучшаться. Так что все это очень важно. Хорошо, мои дорогие. Жду тогда вас на безоплатную консультацию. Только два места есть на эту неделю. И увидимся в следующий четверг. Будет тоже какая-нибудь интересная тема. Если вы мне будете задавать вопросы, я буду по вашим вопросам строить следующие эфиры. И буду вам очень благодарна. Да? Хорошо, обнимаю. И увидимся в следующий четверг. Пока-пока.